О создании Шанхайской организации сотрудничества официально было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае, Республикой Казахстан, Китайской народной республикой, Кыргызской республикой, Российской Федерации, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. До этого все указанные страны, за исключением Узбекистана, были участницами Шанхайской пятерки, политического объединения, основанного на соглашении об укреплении доверия военной области в районе границы Шанхай и соглашении взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы Москва. Два этих документа заложили механизм взаимного доверия военной области приграничных районах, способствовали установлению поистине партнерских отношений. После включения в организацию Узбекистан в 2001 году пятерка стала шестеркой и была переименована в ШОС. Нужно отметить, что Шанхайская организация сотрудничества – это одна из самых динамично развивающихся структур, которая реализует свои интеграционные процессы на пространстве постсоветском, в Центральной Азии. Вот. Но уже сегодня ее интеграционные процессы вышли за пределы региона, и целый ряд стран, в том числе из арабского мира, они начинают проявлять интерес к этой организации. Задачи Шанхайской Организации Сотрудничества первоначально лежали в сфере взаимных внутрирегиональных действий по пресечению террористических актов сепаратизма и экстремизма в Средней Азии. В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС была подписана хартия Шанхайской Организации Сотрудничества, которая вступила в силу 19 сентября 2003 года. Этот базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы организации, ее структуры и основные направления деятельности. В сентябре 2003 года главы правительств государств членов ШОС подписали программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. Совсем недавно в Самарканде проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, где по завершению президент Турции заявил о том, что его страна готова стать полноценным членом ШОС. Напомним, входящая в НАТО Турция является партнером по диалогу ШОС. Вопрос о присоединении будет поднят в рамках переговоров в Индии. Можно понимать, да, что Турция просчитывает те тенденции, которые сегодня развиваются в Центральной Азии, на постсоветском пространстве. Турция понимает, да, что ШОС – это перспективная структура, в которой нужно быть, чтобы соответствующим образом сотрудничать с группой лидеров. Шанхайская организация сотрудничества очень схожа с БРИКС. Они похожи в первую очередь по набору участников и по тем целям и задачам, которые им обозначены. Но если говорить об отличиях, то БРИКС структура более широкая. Штейшос и БРИКС они являются элементами, которые ставят перед собой идею формирования многополярного мира. Вот, говорят о необходимости равных партнерских оснований для сотрудничества между членами этих организаций. Вот. Ну и, я уже сказал, участники там а, выступают одни и те же, да, практически. Напомним, что высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств. Он собирается раз в год и принимает решения по всем важным вопросам. В качестве официальных рабочих языков ШОС признаны русский и китайский. По последним подсчетам население стран ШОС достигло 3,4 миллиардов человек, а совокупный объем ВВП государств-участников ШОС составляет около четверти от общемирового показателя. Елизавета Никитина, Универньюз.